Дятел. Пришли мы в лес покормить белок. Но увидели дятла, который усиленно долбил клювом дерево. Прилетел второй дятел. Они о чем-то пошептались, И один улетел, а второй пошел добивать дерево. Сделав свое дело, дятел улетел. А мы продолжили кормить белок.